Многие удивляются, то есть я вот общался с некоторыми коллегами, мы уже общаемся, рассказываем. Mm -hmm. Я сказал, что по одной из своих баз там порекомендовал, вот, заработал нормальные комиссионные. Вот. А, <coughs> говорит, нифига себе, а что цена такая, как бы в интернете там по 2-3 тысячи кто-то что-то продает у тебя раз тридцатка за тренинг. Ну, mm -hmm. здесь, здесь же как бы, видишь, опять же, есть масса подходов, есть люди, которые зарабатывают на а там, не знаю, копеечных буквально продуктов да, зарабатывают там десятки миллионов рублей. Здесь как бы, э, ну, мы не можем тоже объять необъятно, если бы мы продавали короткие, да, они бы стоили там тоже, наверное, дешево. Но когда внутри работает команда людей, которым надо платить зарплату, сервис, накладные расходы, реклама, э, то есть, как бы, понятное дело, мы не можем и не видим смысла, как бы, ну, ну, работает в том ну, в, в понятно силу. в общем цена она вполне оправдана оправдана качество в первую очередь я считаю она занижена очень сильно на самом деле очень ну то есть объективно ну потому что понимаешь вот если как бы это так вот по, по, по чесноку говорить э я понимаю что когда денег нет да там 500 рублей кажется не сбыл, как бы огромная сумма я это понимаю но э -э вот даже вот эти вот деньги которые на люди платят я воспринимаю это вообще как символизм на самом деле знаешь ты вот отдай немножко чтобы получать потом всю жизнь но ты просто отнесись к этому ответственно, правильно и так далее. Ну ты же сам понимаешь, что вот, ага. ну, вот девушка заплатила, не знаю, 30, нас за 6 недель заработала там что-то 87 уже, да? Ага. Ну, то есть 30 за на входе она платила. То есть уже там, не знаю, в три раза как бы отку... купила там, да, по сути. Э -э -э и дальше будет зарабатывать, она, же, она уже как бы а не смысл схватываешь, понимаешь, это же не разовый доход, да? то есть человек настраивает с нашей помощью, с помощью нашей команды, настраивает свой свой бизнес, свой денежный станок, свой Xerox, понимаешь, сам ты просто потом чернила туда заливай, да, новые, там, не знаю, в электричество не забывай включать, тебе будет хорошо поэтому как-то вот поэтому цена и ценность, сам, знаешь, как будто, ну, просто понятно, мы ограничены, опять же, доходами людей как-то бы, вот, ну, как Ясно. Ну, в принципе, я думаю, все вопросы отвечены. Цена, цена оправдана, работает команда с комиссионами, <как> все классно. Так что, если кто-то хочет присоединиться, и лично я просто рекомендую партнерку Алексея, у меня есть курс партнерский маркетинг, мне часто задают вопросы, да, порекомендуйте какую-нибудь партнерку, с чего начать. Вот, соответственно, те партнерки, у которых стоимость продукта маленькая, там получается маленькая маржа, да, то есть там вкладывать mm -hmm. в рекламу не очень выгодно. Вот, поэтому, пожалуйста, вот, вот он живой, Алексей Виноград, Н никакой, никакой ты не вымышленный персонаж. Mm -hmm. вот, так что рекомендую. Ну, чтобы было понимание, у нас на сегодня где-то, мне кажется, рекламный бюджет где-то порядка миллиона рублей в месяц. Поэтому, как бы, у нас очень так и Здесь как бы большие цифры работают. Угу. Понятно. Ладно, Леш, спасибо тебе спасибо. за твои ответы. Я думаю, тоже тем, кто нас сейчас подслушал, было полезно. Вот. Давай увидимся в скором времени. Я думаю, на Питер инфобиз, на лайнер, с машулей будешь, да, там с женой? Ну, посмотрим, по -по посмотрим, как там. И тогда когда, когда что будет, не знаю. А Это еще то последнее. А, окей. <свят> <свят> Давай, ладно. Сейчас всего пока, спасибо. Ага, пока.